Всем приветики У нас наконец-то в начале декабря пришла зима вот накрыл нас тут какой-то очередной ураган а, идет дождь уже дня два или три наверное порядка 10 градусов плюс 10 и сегодня я решила выбраться в супермаркет чтобы показать что у нас здесь продают какие сладости и другие продукты а, к новогоднему столу, что испанцы, и что баски покупают на новогодний стол. И едем мы в Ироски. Ироски это а, баская а, сеть супермаркетов, поэтому и там очень много именно местных продуктов. На входе такая праздничная арка Шереро. Ни один праздничный стол в Испании не обходится без турона. И туронов у нас просто нескончаемое какое-то количество разновидностей. Я, кстати, в последнее время вот этот полюбила. Желток и апельсин. мягкие и твердые и такие которые можно сказать отдай свой зуб такие мне немножко нашу халву напоминают это мягкие туроны такой есть даже ассорти из разных суронов подарочные наборы Пальворонес – это еще одна популярная сладость для рождественского стола. Для меня это что-то среднее между конфетой и песочным печеньем. Его прежде чем съесть, чтобы не поперхнуться, еще нужно вот так помять, утрамбовать и только после этого есть. Они тоже бывают с разными вкусами. И сейчас их продают везде, даже в овощных лавках. А всевозможные камешки тоже очень популярны и их делают разных размеров с разным наполнителем вот кстати сразу не увидела есть а, польвороны с, с разными вкусами есть польвороны с ассорти и вот здесь уже пошли более дешевые варианты а, туронов То есть, там мы видели а, премиум класса это уже более доступные для простого потребителя разные марки и, в принципе вот посмотрите здесь огромнейший отдел который посвящен только вот новогодним сладостям таким как турон и польваронос большая часть да на 80 процентов это Туроны на любой вкус и кошелек. Ценники. Купи второй, получи 30% скидку. Понятно, что по одному их мало кто покупает. Тоже это твердые турончики. Это мягкий турон. И также праздничные наборы печенюк. Это что-то среднее между шоколадом и туроном. Бумагу можно тут же купить для того, чтобы упаковать подарки. Пальворонес и марципаны россыпью. Разные вкусы и разные цены. Всевозможные шоколадные фигурки, в том числе волхвы. Можно вот по три штучки купить, есть по одному отдельно продаются. волквы это рейс-магас в Испании, который детям приносит подарки. И эти разные мишки, санта-клаусы. Можно также купить уже готовое ассорти, вот так вот приготовленное на поддонах из всех традиционных испанских сладостей. Всегда к Рождеству вижу во всех супермаркетах появляются вот эти вот кексы, панатоны, да, итальянские. Наверное, кто-то их покупает. Если честно, не видела, не слышала как бы в реальности об этом. Марципаны – это еще одна из обязательных сладостей, которая есть на столе абсолютно в каждой испанской семье в рождественскую ночь. И еще один прилавок со всевозможными а, сладостями, но опять же большая часть – это марципаны, пальвароны. Идем посмотрим, что там есть еще цукаты в том числе их будут использовать для украшения расконов сладкий хлеб альвароны все различные и опять эти панетоны. очень много и причем начала их здесь видеть в стране Басков когда жила в Кантабрии не видела такого количества этих кексов к Рождеству. Расконы это еще один атрибут декабря, начало января. Как бы традиционно его покупают к 6 января на день волхвов, но также и в течение всего декабря он достаточно популярный десерт на столах в испанских семьях. Это Косичка из э, слоенного теста, очень, кстати, вкусная. Естественно, как и во всем мире, а у нас продается пуансеттия, символ Рождества. Кстати, в Испании называется пасхальная звезда. Рождество прекрасный повод самую обычную посуду преподнести в новом свете и побольше ее продать. Во многих семьях для сервировки э, рождественского стола используют вот такую вот яркую одноразовую посуду, чтобы потом еще не заморачиваться и не мыть ее. Потому что в празднике, главное праздник, это вот такие нарядные скатерти одноразовые тоже. Креатив мерчендайзеров. Елка из красных сковородок. Ну и какое же Рождество без красного белья? Его, кстати, в Испании, как во всей Европе, продают только на Рождество. После 7 января красное белье исчезает с полок испанских магазинов. И никакой дискриминации. Вот, пожалуйста, мужские красные труселя на любой вкус. Костюмы-пижамки дедов-морозов для малышей и всевозможные свитера с новогодней тематикой для поднятия рождественского настроения и вот такой вот большой прилавок с традиционной баской одеждой вязаные шали юбки блузы Смотрите, какое разноцветие. Дело в том, что с начала декабря и по конец февраля в стране басков проводится очень много традиционных праздников. Понятно, что в этом году таких массовых масштабов не будет, но в школах дома дети также будут наряжаться в традиционные баски и костюмы. Это уже для мальчиков отдел традиционная баская овчинки, овчинья носки ну и, конечно же, чапелла какой баский костюм без традиционной чапеллы производители косметики понакрутили а, всевозможных подарочных наборов особой популярностью они пользуются к 6 января к Дню Рейс Магас или а, Дню Волхвов. Это уже а, наборы конфет, нетрадиционные для Испании. Но испанцы, они, в принципе, сладкоежки. И а, помимо Туронов, польворонов и Марципанов, также к Рождественскому а столу покупают много и других, более традиционных для всей Европы сладостей. Ну, а также это отличный маленький презент, когда идешь кому-то в гости. Конечно же, одним из главных блюд на испанском рождественском столе это морепродукты несмотря на то, что до Рождества еще далеко, ну, очередь большая, людей много, поэтому не буду подходить, сделаю как-нибудь с рынка отдельный репортаж о, о морепродуктах. Хамон и различные колбасы, сыры, это тоже обязательное блюдо на рождественском застолье, чем как и на любых вкусных посиделках всевозможные колбаски копчености все это нарезается и с бокалом вина перед тем как заканчивается готовится горячее блюдо люди болтают и поедают все эти закуски поэтому ассортимент хамонов здесь огромнейший Очень многие семьи рождественским праздником покупают целую ногу и потихонечку ее каждый день кромсают тонкими ломтиками. Ну, вот так примерно. И там он есть даже больших подарочных коробков. Наверное, это самый лучший подарок к рождественскому столу. А алкоголь это отдельная большая тема, бесконечная, о которой я буду снимать другие специальные видео. Единственное, что отмечу, это то, что к Рождеству увеличивается количество всевозможных а, шипучих вин. И здесь уже производители настолько креативят, что иногда вообще не понимаешь, к чему все это. Даже посмотрите, вот фрейшины какие интересные бутылочки в этом году запустил. Ну а я домой разбирать закупленные сладости, о которых я вам более подробно расскажу в следующем видео. Всем пока!